Всем привет, Сомакс. цели, вот. Нужно брать. Моя тактика, моя тактика непобедима Так, я запомнил данные. Мы на той карте. Да, нормально. Хотя вот, там будет. Да, нормально. Значит, нужно прятаться, чтоб нас искал Хайн, на сам найдет и бабахнул по экономке. Да, типа его крышками. Развитие дальше по-моему строим война ну. так дальше Борточки. барака прям вот так вот чтобы прям прятаться зачем нам вылазить и смотреть куку -ку. давай сразимся давай вам мне выруби отлично я мне просто сделан он крутой пацан лучше бы его это вот так сказать, пр... как запускать правильно здесь убодина слишком малоподвижная же упадет ему крышка опа на шаг. Главное, что первый пошла главное чтобы первый персонаж был быстрее чем остальные чем враг. я не знаю что будет по сон берет на вынюхивает Прям такую что прям у меня просто на просто не заметил каждую секунду это очень важно для нас так что по-быстрому все Так, стоп стоп стоп Потом же будем строить новую базу, и там построим уже, будем показываться. Оп, и на кукусе мы здесь. Готово, да? Так, давай, красиво строим. А. Две программы нормально. Потом же строим уже базу. Новую базу. Класс. Чего, вау, глаз достаточно. Всегда он доступен. Так, глаза очень прикольны, смотрите. Пытающие и невидимые. Ага, как-то я их не видел в деревече никогда так ну что 400 берем или будем ждать мальчик 1000 да, показываем немножко территорию почему бы не захватить точки уже показан здесь Пора показывать врагу что мы тут живы нападай Раз здесь так ну что пошли уже посмотрим возможно там уже врага ему это сломаем будет Потихонечку. Да. Как дела? Майл? Не тут, я понял. тут. Когда же каннабрется? наберется как Мы соберем 400. Скорее, ну давай, мне жалко. Давай быстро канну... Кинок... Айкануку собирай. Пока что мы никого не видим. А, я рекомендовал вот, старайтесь пройти. Ну, я понял. Пора уже показываться. Я знаю. Военные все здесь должны. НД. Барточки, новаточки, барточки. Девки здесь. Понял. Военные здесь должны быть. Так, дойдете, скажите. Okay. Ну, Окей. Да, крышка. Так, уже видно, что куда пошли. Прям ровно. Слушайте, прям ровно, идем. Призыв. Боже, призыва. Так его он, рак. Фрак. Так, ну летающий, пошлите. Возможно, какую-то базу мы ему сломаем. Или сам построим базу. Там будет разведка, типа того. Да, знаю, что Димон классный персонаж. Сейчас наберу и там тан тан тан тан тан. Делается нечем двоих воинов вместе взято, поэтому Димона отрен, убрать. Еще регенерацию наберите, чтобы его, его тоже отхилить. Ну что, брак там? Ха-ха, и... <таспал -салон> попался, <таспал -салон> попался, слушайте. здесь ладно. Ни сна отступай. Блин, мелкий так, Просим нас отлично. Ты будешь следить за всем боями. Демон о, -о, -о. быстрый Кстати, кроссап шукарный. Да, рекомендую уже поставить еще одну базу. Что же линия рисуется? Давайте, давайте там поступать. Источник, источник базы секретный вот такой вот а то вверх там у нас. Вот. потом скрем сверху в чем дело быстро быстро призыв потому что такое в принципе может знаешь где глаза где этот враг посмотри пожалуйста может быть враг тут -а. пошли сюда Брак тут? У нас уже идет за мне показалось. <с Love> мне кажется, что мана. <с peace> не А. а, -а. Брак, брак тут. Да. Где да? Не знаю. Давайте еще там... Стиль героя. Не Нас напали. Опана, что, Опа Эй, что, -то, что -то, у тебя происходит, опана? Эй, люди! Да нас уже вырубили, слышишь, брат? Ты что нефигел? Он вырубил одному? Как? Что эти способность такая зеленая? Это что такое вообще? Как он это делает? Что за способность такая у него? скажите так нужна экономика я понял так у нас тут есть атака Ради. пожалуйста его, не знаю. слава богу но я не понимаю, как так быстро так давайте назад слишком рискованно В принципе пора уже захватывать и эту же вдруг враг там если враг там, то что-то нужно А здесь, тут одноглазые есть, которые нам помогут. Вот. 7 И еще... нужно уж Раз, два, вместе. Да! быстро кстати пора уже атаковать если вы знаете Это враг а да вы знаете В принципе вы знаете прям внутрь сзади почему бы нет а если враг у нас будет а нормально бывает О, -хо -хо. нет, нападать не его. Знаете, у меня на ракути там воинов пропали, пропали. А мы на него на него еще. Пехота, быстрее Что он нас нашел? Да нашел. О, привет, бро. Бам, ладно. Чрезвычайная ситуация, знаю. Пошли, врушите здесь экономику. В смысле кердык? Какого блин кердык? Так быстро? Это невозможно. Он пьяный. Реально сможешь? Как? Как? Я не твои магнито. Я не понимаю. Вообще это работает способ. Я и пошел. А у потом брык мне. Так быстро. Напиши контакт сам я не знаю. о чем дело? пошел да пошли вы вон то да быстрее давай быстрее привет на на на на в смысле тебе блин? А, псы одного уровня. Кстати, регулярсо брать. Моего врага взял. Да, блин, у меня что-то есть клад было. Конута, у меня реально прикольно колоду, друзья, потом перед этим. Видно, что он сильнее, конечно сильнее. Так я сдаюсь, я хочу за каким-то колодом. Этого школьника. Так, видите? Видите, что это такое? Что это такое? Псы. 6. База. Слышите? Копируйте его, слушайте. Реально мощный чувак. Реально сильно колоду. Генерируется. Это очень важная колода. Я хочу взять. Я изменю на скорость. Если бы были бы не в 2 я бы взял взамен. И все было классно. Я бы не был бы так уже быстрым. Бы. Олигархи. Я не знаю, как их зовут. Шахотдой, шахотдой. я шахотдой. Седьмого. А, реклама. Не знаю. Я бы и взял. сколько у численность. Есть. Наверное, вы крутые знает вот, вот вот что нам нужно нам бы дали... а, не дан клас сы второй уровень я бой а у нему же... просто повезло. друзья не волнуйтесь ему просто повезло атака и rush так думать что задачем крылья скорости производства атака круто 4 не знаю бро, не знаю, скорость так можно брать атаку хоть атакующий уход хоспис наш потому что у нее численность очень меньше и он количество убивается это очень важно всем да реально реально мне я мог бы купить помните я мог купить 300 монет три штуки это нарабан не обман окей куплю шаходога ну и что окей купишь угу. А, бой как бойник пощать а что за способен чувак танк машина за регенерацию не, не за что защита свое не блин враг ум... ум... у нас тут Во. ухать всех нет а, дух там он? худом прям все Так, говорил вам уровни и все ваша судьба только в этом я конечно могу прокачать скорость до да? что, -то, что -то было новое шахудок я не буду брать говорит нам легенд это не твоем не бери потому что они не прокачены вот говорят бери атаку Ага, она а ж Она что именно скорость Куда спешишь? Скорость там сбором. Это если будут испытание. А, -а, а вот как беру. Друзья, если будет испытание, берите скорость. А сейчас берите просто лагу. И фига щите, ифига щите, туда без разницы нужно хоть какого-то. О. Нормально. Нет, тут не платить не будем, меня слишком их мало. Они вдруг мне понадобятся в магазине, что купил стрим. Во. Во, прикольно будет общаться. А, ладно без этого тогда будемся. Во. -то это, без разницы. А что? Зачем эти нужны, кстати, кристаллы? Это как покупать любой юнита. Что за получения кристаллов, синтетические элементы? <гас> Точно известно, пути лавки. Точно это ку это просто финиш. Только дело в том, что друзьям. 8 халторщики Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 2000 тысячи, два карт. То есть, обычно. А ну-ка редкий, редкий, вот там за десятку, нормально, за Нет, обычным прокачивайте пока что. 10. На. Смотрите. 183 могу. Это вообще поздно. Друзья, не покупайте. В конце нужно покупать, когда вас там не везет. А у потом повезет. Идеально. Всем потерял смотр. макс риск. Вот, колодочку. Соответственно, считаю, что я выиграю. Потом. Так что, Дракончик, дракончик, дракончик. Через 20 дней закончится. А я не успею. хочу еще... класс. Ну класс. Мы еще не класс. на не На Вот, Димон классный чувак. Еще прокачал красо так смотрите главное не такой следующий катки я не буду открыть хано не нападает сами я буду защищаться. а вот чего хотите но ну, тут сказано что оно временно скажите бери, бери, бери другое это бессмертность ага. башня со временем разрушается башня со временем разрушается ну почему они разрушаются Реально все не вечное. Ты, наверное. Ага. Ага, понятно. Так что, друзья, берите докладку с атакой. Посмотрим. Купить, думаете 20 штук дополнительно Но если прям так сложно, то я куплю. В принципе, не жалко. Это прям сложная будет игра. Всем удачи, пока.